В человеческом сознании это выражается как очень развитый ментал, то есть белых пятен в ментале быть не должно. Ментал должен быть свободный, управляемый, легкий, быстрый. Состояние такого ментала дает в основном качество одиночества. Почему мы упирали на это качество в связи с воздухом? Потому что много знаний набирать, это не оглядываться никогда на людей, которые тебе это знание дают или как-то к этим знаниям относятся. Если мы начинаем приобретать знания в человеческой среде, оглядка всегда будет происходить неизбежно, потому что общечеловеческая среда, это среда эгрегориальная. Эгрегоры регулируют, какое знание вредно, какое знание полезно, какое знание допустимо, какое знание недопустимо. И чем объемнее и глобальнее этот эгрегор, тем в большей степени он начинает влиять именно на право получения знаний человека. Любая религиозная среда первым делом, что она делает, это разбивает жизнь на каноны и согласовывают его с каноном, а канон это знание, знание о том, как правильно. Соответственно, все, что неправильно, религиозной средой начинает выкидываться из жизни человека, и человек встроенный в эту систему точно так же исповедует правила, даваемые этой эгрегориальной средой, какую литературу читать можно, какую литературу читать нельзя, с какими людьми общаться, с какими людьми не общаться, имеет смысл постигать, а что не имеет смысла постигать не тогда, никогда и так далее. Свободное сознание не зависит от эгрегориальной среды. Если у человека глубина погружения в собственное, на уровень собственного сознания невысока, значит, соответственно, информация, которую он оперирует, информация, которая заставляет его включать ритм времени, она тоже достаточно поверхностная, то есть достаточно знать всего по чуть-чуть. Но если погруженность вглубь себя, собственное заглядывание в глаза собственным чудовищем становится все сильнее и сильнее, и с каждым днем все осознаннее и осознаннее, то и глубина знаний относительно этого погружения также должна соответствовать.